Клево всем, друзья, середина февраля, и я выскочил на рыбалку. На большинстве водоемов лед у нас уже сошел. Я приехал на канальчик попробовать половить карася. Ху, хорошо, погода пока классная. А несмотря на то, что к вечеру обещали усиление очень сильного ветра, ну, думаю, половить мне хватит. Фух, класс, все. я вырвался наконец-то это две недели практически без даже три недели практически без рыбалки если не считать одного выезда на ловлю головля Был... погода у нас просто была бешеная выпало очень много снега просто я не помню такого снега я с машины счищал три раза сантиметров по 35 трое суток шел снег все ладно ребята я сегодня с фидером буду ловить карася так что погнали, друзья. Ребят, на прикормку взял всего одну пачку. Лесть черный. Больше не надо. <смех> вот такая прикормочка. Мелкий помол. Легкий запах, то что надо. Водичка. Так как задача карась вот будет прикормку делать тяжелую, чтобы не плива Хотя здесь может быть и таран Ну насколько я знаю, здесь сейчас нету. Поэтому упираться в таран нет смысла. А вот, чисто половить карася, да. Если тарань будет, на тоже пыли. даже на тяжелую прикормку. Какая тяжелая прикормка не была, она все равно будет немного полить, даже самые-самые липкие. Все равно найдутся частицы, которые будут поднимать. В прикормку добавлю чуть-чуть миди, ромы. Много сейчас не надо. Это может наоборот большое количество ромы вызвать по холодной воде. Негатив у карася и другой рыбы небольшое Сама прикормка черный лечь, которую я использую, она с очень-очень легким ароматом, он очень слабенький. И поэтому немножко добавка мидии, будет такой рыбный запах и будет отлично. В принципе, все, прикормочка лепится, но она сейчас постоит, еще возьмет воду до конца, подсохнет. Еще добавлю одну пачку мотыля. Обычные фасованные пачки. там Несколько грамм мотыля. Сюда его добавлю. Но это уже будет тоже перед самой рыбалкой. Сегодня собрал два удилища. Одно буду ловить именно чисто на фидер. А второе. Сейчас соберу донку. И попробую половить на него пеленгаса. У меня есть вот такой нерис сухой. Поймаю, не поймаю, не знаю. О, почему бы и нет. Так нет, так нет. Присыпка, посыпуха, присыпуха. И по инструкции просто залею воды. Все, надо пять минут. Нужно пять минут, чтобы оно постояло в воде. Так, а пока свяжу доночку монтаж готов вот такой вот монтажик И теперь можно насаживать сливаю воду лишнюю Усаживаю. То, не раздвигаем. Вот, один. есть. А чего вдруг клюнет? Кто-нибудь? Второй. Аккуратно, ребят, делаю забросить. это такая снасть которую часто перезабрасывать не надо будет все вдруг клюнет и вторая это у меня будет сейчас обычный легкий фидер привязываю монтаж самый обычный петля гарнера они у меня отдельными вставками не люблю я ловить, вязать на основной леске. Я не спортсмен, мне это нафиг не нужно. А вот бывает за одну рыбалку этот монтаж превращается в хлам. При ловле в жестких условиях, если бы я ловил на основной леске, то я бы несколько раз обрезал бы в а ракушку этот монтаж. Привязал. В принципе, условия ловли мне известны. От того берега идет потом корыто и под этим берегом опять подъем Но все равно протащу посмотрю можно смело кидать в любое место вот на середину кидать и не париться. Да, вот он, подъем пошел. Не очень принципиально. Главное, чтобы в, в, внизу свала хоть того, хоть этого. Так без разницы. Что с прикормкой? О, сухая. Добавляю капельку воды. Отлично. Все, шикарная прикормка. Пока все, с водой. Одну добавляю, чтобы чуть-чуть было вкусняшки, чтобы рыбе было не скучно выбирать смотрюка удерживался и было интересно стоять. все. Сейчас сделаю, положу буквально три вот таких небольших кормушки за корма. Так, есть. Все три положил. О, начал ветерок появляться. Ветер будет вот так. Не очень комфортный. Не в спину. Но какой будет. знаю пинггаз здесь есть сейчас или нет. Тут два канала. В одном он есть почти все время сейчас. А в этом не факт. не вязал с того года с десятого небольшого крючка вот такого желтенького тоненького он вроде бы десятка но он тоненький легенький на 0,12 поводке поводок длиной 30 сантиметров начну с этого Дальше буду посмотреть. Начну с одного красненького опарыша. Вот такой красавец. Холодно. Он смерз. Забиваю первую рабочую кормушку. О. Бой, друзья. Первая пошла. Хотите знать, есть сейчас рыба или нет. И ну, все, ребятки, ждем первую поклевку, надеюсь, она будет. Летят гуси. Класс, прям надо мной прошли штурмовики. Да, и составе пройдет и будет гореть, будет весело. Так, кто-то трогает на ней рейса, ребятки леску цепляет или фиг его знает. может быть такие поклевки вот так блин, я ни разу не ловил поэтому какие у него поклевки сказать не могу но были плавные движения все прекратились раза четыре как будто клюнуло дюб дюб на фидер полная тишина пока, как будто рыбы вообще нету. Я попадал уже в этом месте, когда здесь тишина, на другом канале как с пулемета. Хотя сейчас, после тех погодных катаклизмов, что у нас были, вообще неизвестно, будет ли где-нибудь что-нибудь. Сама интересное, какая-то рыба там тасуется. Смотрите, чешуя. Так. Какая-то рыба тасуется. А на фидер полный игнор, То есть что-то там ходит. Вот так друзья какая-то рыба есть он чью вытащил И при этом полный игнор фидера поставлю 14 -й. тоненький маленький крючок 14 -й. очень очень легенький очень маленький на 0 первом поводке посмотрим даст результат или нет тылика попробую. Гангаса много, но никого не вижу, что плавил. Десять часов и наляк. Вот опять подергунчик был на нерейса. Оп-оп-оп, ребятки. А что-то есть на нерейса. Оп, сход, сход, сход, сход. На нериса была поклевка и сход. Может быть погрился, я не знаю. Ну, сам факт. Прислетел пиннопласт. Интересно, что это было в рот или. Багрился. И вот он стоит много, именно прямо под тем берегом. Оп, оп, оп что то есть ребята что то есть сейчас вот и узнаем кто там и за что там за какую часть и что за рыба ходуном ходил-ходил кивертип как будто бы забагрил. Ребят, а это карась. Запогрил карася. Так. Вот это интересно. Первый мой карась. За жопинг. Может начнет клевать. уже поинтересней девую парыша. то есть он подошел карась там есть с точки кормится угу. есть шанс есть шанс друзья есть шанс Толще падает по рыбе. Там что-то стоит в неимоверном количестве. Кто что? Фиг его знает. Оп-оп-оп. Была поклевочка. Походу карась подошел, ребята. Подошел, мне кажется. Он долгожданный. Оп, оп, оп, оп, оп, давай. Да, ребята. Есть, он подошел все-таки. Ай-яй-яй, карасик, карасик. Отлично, отлично. Долго он собирался, очень долго. Но пришел. А еще над ним что-то стоит, какая-то рыба. Да что то у меня цепляется сегодня? Возможно, не крупный пеленгас, но брать не хочет он стоит во всей толще воды, он падает, бым-бым-бым по рыбе стучит, иди сюда. иди сюда, иди сюда иди сюда, мой карасик, ой как он бьется, Собой караси зимние. Долго шон подходил, ребят, долго. Иди, иди, иди, мы хорошие. А есть, есть, ребят. Все, ловим. если клюнить я тоже буду рад, но карасю я очень рад. А на дне мелкий пилинга стоит, представляете? Кто-то есть, или что-то, или кто-то. Но есть, есть, есть на мотеле. Ух, какой хороший! Ух, какой классный карасик, ребята! Карась просто огонь! Вот такой красавец в середине февраля, ребят. Мотылика скушал. Хорошо, мотылика. Мотылик еще тот мотылик. на месте. Есть, есть, есть, есть, есть. ребятки крыет карась, подошел. Вот это класс. Там хороший карасик, шикарный просто. Как он бьется. Слушай, вот они зимние бойцовые. Красавец, а -а -а. -у -у -у -у -у -у. класс, класс, друзья, просто офигительный. Ребят, монтаж использую самую обычную петлю гарнера, без фидергама. Как я вижу, можно перейти посмотреть по ссылке. Сейчас в верхнем углу появится ссылочка. И также ссылочку на видео, как я их делаю, оставлю в описании. Ловлю я отдельными монтажами. Меня это больше всего устраивает, чем делать прямо на основной, на плетне. Мне так больше нравится. Я не спортсмен, мне безопасный монтаж не нужен. Ну вот она, монтаж, ребят. Вставка, обычная петля гарнера. Без всяких... Все отлично перехлёстов нету поклевки видно отлично да карасик есть клюет это классно поклевки интересно чередуются то очень очень нежненькие просто Еле касание, то такие довольно бодрые. <смех> ну, для зимней рыбалки, а класс, просто класс. Иди сюда. Лапочка. Ого. Ого, карасик. А я без пацака. Вот это лапочка. Ого. Я оборвал пакладок. Без пацака 0.12 оборвал. Бывает, бывает. Долго собирался, долго не хотел. Пеленгас там не пускал, а потом самое интересное, он зашел и пеленгас просто выше встал, он стоит немерено выше. А карась не мешает пеленгас, то есть карась внизу, пеленгас вверху. Ребят, кого-то забагрил, кого-то хорошего, что-то доброе, поводок тоненький, крючок маленький, зацепил леску. и вот он как в грязи. Пока падало. Крючок зацепил его. 14 номер. На 0.13 поводке. даже не первый у меня такой за сегодня все сошли давит как сазан себе, Видите, спешить не буду ноль карася уже одного спустил так. Ну что, ребята, рыбалка для зимы просто огонь. Февральский карасик. Для февраля, я думаю, более чем классно. Карась собирался долго, больше двух часов. Но потом он пришел и встал. Снизу стоял карась, над ним стоял пеленгас. Фух. На, пеленга... на нереиса у меня было несколько непонятных. То ли поклевок, то ли чего-то, но что-то типа два схода было. И одного хорошего пеленгаса забагрил на 14 крючок 0,12 поводок, умудрился. Карася было много, они с пеленгасом поделили нишу, карась стоял на дне, пеленгас над ним, и это было в большом количестве. При падении кормушки она стучала по пеленгасу, потом опускалась на дно, и там клевал карась. Рыбалка была сказочная, отличная, удовольствие получил. До новых встреч, друзья!